Я не требую согласия С моим мнением никогда И не надо соучастья Мне важнее тишина кто-то с кем-то спорит, спорят часто ни о чем. Вот и спорят этот ускорить, но а ведь на пролом. Я прошу вас, остановитесь в этих спорах. Крики, споры, толка дня Что же все-таки дороже, А мне дороже тишина Никакого нет согласия Эти споры словно бред Солнца нету лишнего какой-то пустоте, я прошу вас, остановитесь в этих спорах, пустота, и к чему вы так стремитесь, ведь в Остановитесь, в этих спорах пустота